Курица или цыпленок не может надоесть, если вы пробуете новые рецепты. Ищите вдохновение в разных кухнях мира, ведь птицу готовят повсюду, в этот раз мой выбор пал на итальянский вариант, читайте. Наверное, я в первый раз пробовала сочетание птицы с оливками, и зря, в смысле, что до этого не пробовала, получилось необычно, но вкусно. Блюдо подойдет для дня рождения или семейного ужина, а теперь ознакомьтесь с тем, как приготовить цыпленка-кассиатр, а гарнире беспокоиться не стоит, ведь он тушится вместе с основным ингредиентом. Список ингредиентов в конце видео. В глубокой сковороде разогрейте масло, бодро натрите солью с перцем, затем выложите их в масло и обжарьте 5 минут с каждой стороны. В это время нарежьте мелкими кубиками лук и перец, а грибы нарежьте слайсами. После этого уберите курицу из сковороды, а вместо нее добавьте нашинкованные ингредиенты, готовьте их в течение 10 минут. Потом добавьте каперсы и оливки, перемешав, тушите все вместе пару минут. Вкуснее тем, кто подпишется. Далее выложите курицу в сковороду и влейте бульон. Тушите блюдо без крышки в течение 20 минут. В конце добавьте мелко нарезанные помидоры все готово приятного аппетита подпишитесь на канал есть еще много вкусного как и обещали расскажем ингредиенты куриный бульон 240 мл, оливки 180 грамм помидор 430 грамм белые грибы 150 грамм куриное бедро 6 штук репчатый лук 0,5 штуки, болгарский перец, 1 штука, красный, оливковое масло, 1 столовая ложка, каперсы, 1 столовая ложка, соль, 0,5 чайных ложки, черный молотый перец, 0,25 чайных ложки, чеснок, 2 зубчика, количество порций, 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Надеюсь на скорую встречу на канале.